Мы продолжаем полезное утро. В 2022 году сумма материнского капитала при рождении первого ребенка составит 524 тысячи рублей, а при рождении второго ребенка уже 693 тысячи рублей. Как и когда можно распорядиться этими деньгами, об этом нам расскажет Елена Феоктистова, директор Центра финансовой культуры и юрист. Она уже вышла с нами на прямую связь. Елена, доброе утро. Доброе утро. Елена, давайте напомним нашим зрителям, на что можно потратить материнский капитал в 2022 году. А, ну, Во-первых, материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, на пенсию мамы, на оплату образования детям. Это такие основные постулаты для того, чтобы использовать материнский капитал. И... В этом особенность 2022 года о том, что индексация материнского капитала будет происходить не с 1 января, как обычно, а с 1 февраля. То есть только с 1 февраля будет индексирован материнский капитал. И имеет смысл просто подождать, если вы запланировали какую-то покупку. Я думала, если вы запланировали а ребенка... Еще, его, подожди. Подождите еще, да, подожди. Не Елена, расскажите, в каких ситуациях на материнский капитал может рассчитывать отец? Отец может рассчитывать в случае, если он единственный, соответственно, если мамы нет. И, соответственно, он может тогда воспользоваться услугами материнского капитала и использовать его для улучшения жилищных условий или для оплаты образования ребенка. Но вот все равно остается неизменным тот факт, что если родители в разводе, то материнский капитал остаются за пользованием мамы. И она все-таки вправе им распоряжаться. Даже если ребенок, например, отошел отцу? А, <смех> нет, если ребенок отошел отцу, тогда там начинается уже судебная тяжба, я бы так сказала. А -а -а. Помимо суммы в 2022 году, что-то меняется в плане материнского капитала? Процесс оформления, еще какие-то условия? Ну Процесс оформления упрощен, то есть на сегодняшний момент можно это все получить и удаленно, и онлайн, и портал госуслуг прекрасно работает. Можно также получить это и лично, а путем обращения в многофункциональные центры, где достаточно просто прийти и подать заявление, предоставить документы подтверждающие рождение ребенка, и будет уже материнский капитал предоставлен. Елена, если у семьи нет приоритетов, куда потратить деньги, есть ли какой-то правильный ответ от юристов, лайфхак? Как выгоднее распрощаться с материнским капиталом в этом году? Распрощаться мне это слово не очень нравится, вложить все-таки, давайте будем э, так использовать. Я э, все равно считаю, что самое разумное это вкладывать, если у вас нет необходимости оплачивать образование ребенку, то есть э, если у вас не стоит этот вопрос очень острый, очень многие материнский капиталы направляют э, на оплату обучения старших детей. Но если этот вопрос остро не стоит, если вы понимаете, за счет чего вы будете обучать ребенка, то тогда, конечно, имеет смысл рассмотреть улучшение жилищных условий, потому что, чтобы, не было, чтобы было комфортное проживание для всех членов семьи. Ну и в конце концов, недвижимость растет и, вероятно, будет расти в цене. Сложно утверждать, потому что эксперты сходятся в разных мнениях. Кто-то говорит о том, что недвижимость все-таки растет из-за паники, и это отчасти некий пузырь. Кто-то действительно из экспертов утверждает о том, что в ближайшее время ожидать просадки не приходится из-за удорожания стройматериалов. Я всегда призываю рассмотреть на свои цели, на свои планы. То есть если вы живете в комфортных условиях, вам необходимо, не, нет необходимости улучшать их, вам, ну, всем э, членам семьи, так скажем, есть свой угол и так далее, то, так, но при этом есть вопрос необходимости оплаты обучения там, ребенка или сэкономить, так скажем, за счет средств материнского капитала, то тогда имеет смысл направить на оплату обучения. А если, э, как говорят, там, и сложно найти какой-то свой угол, тогда стоит рассмотреть улучшение жилищных условий, и материнский капитал будет как Елена, если мы говорим все-таки про улучшение жилищных условий, вот у нас рождается первый ребенок, мы получаем вот эти полмиллиона и в планах есть второй. Имеет ли смысл дождаться оставшейся суммы материнского капитала или лучше сразу вложить полмиллиона, а потом добросить остальное? Очень многое зависит от вашего финансового состояния здесь и сейчас и от ваших обязательств. Если вы действительно нацелены на покупку недвижимости, если вы понимаете, за счет чего вы будете погашать ипотеку, потому что ну, сразу понятно о том, что у нас мама не работает да, в этой семье. Эти вопросы занимается папа. Мама, соответственно, сидит с маленьким ребенком. И вы можете взять, например, сейчас материнский капитал, вложить в приобретение недвижимости, и когда у вас появится второй ребенок, вам будет доплата, и вы вторые деньги также направляете на досрочное погашение. То есть здесь вопрос или ждать, или действовать, зависит именно от вашего финансового состояния, чтобы нагрузка на бюджет не сказалась на качестве жизни, потому что ну, нельзя все-таки жить на хлебе и воде. Большое спасибо. Директор Центра финансовой культуры юрист Елена Феоктистова сегодня в полезном утре напомнила нам о том, как правильно потратить материнский капитал.